Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Интертул, ET7119. Набор является профессиональным, изготавливается на острове Тайвань и имеет массу положительных отзывов. Давайте рассмотрим Сначала упаковку, которая поставляется набор. Упаковка, она не картоновая, идет обычная бумага. Что указывает производитель на упаковочной коробке. 119 предметов идет в наборе. Два квадрата, 1,2, 1,4. И сталь, которая используется при изготовлении CRV это это хромбонадивая сталь. С обратной стороны упаковки, также в картинках указана комплектация данного набора. Ну а сторона изготовитель... Указывается сбоку, здесь написано Made Taiwan. Сделано, сделано в Тайване, в Тайване, на острове Тайвань. Так, вот такая вот прокладка идет в комплекте. Кстати, она не тонкая, это уже плюс. Вот такая поролоновая прокладка, которая используется, когда закрывается набор между двумя крышками, чтобы инструмент не юзал по набору. Здесь она хорошего качества и такая плотная. Теперь по комплектации. Трещотки. В наборе идут две трещотки, они идут на 72 зуба, как и во всех наборах InterTool, имеют реверс, они разборные, то есть можно обслужить внутри механизм и имеют быстрый сброс головки. Также они полностью покрыты пластиком, полипропиленовая, как указал производитель, это полипропилен. То есть, внутри трещотки идут металлические, но сверху такое защитное покрытие. Далее, трещотка. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 260 мм. Трещотка прямая. Ну, логотип Интерту на самой трещотке есть. Далее, квадрат 1,4, 72 зуба. Имеет реверс-трещотка, также разборная. И быстрый сброс головки. Также покрыта защитным слоем полностью. Ну, Чем-то напоминает, есть такие наборы матриц. Кстати, у них тоже полностью трещотки защищены вот таким вот слоем. Далее, молоток. Длина молотка 300 миллиметров. Вес молотка составляет 300 грамм. Рукоятка фиберглаз. Очень удобно лежит в руке молоток. Ну, видите, здесь все запаяно. То есть, ну, инструмент видно, что сделан качественно. Так, Далее, отверточная рукоятка. Вот она. она используется с битами. Есть специальный переходник, который одевается. Вот. И выбираете нужную биту. Два бокса биты, под квадрат 1,4. Вот. Здесь лицевые, крестовые, биты Torx. То есть, в принципе, представлены все наиболее популярные размеры. Выбираете нужную биту, вставляете переходник. И можно приступать к работе кстати то что они вытягиваются тоже очень удобно в боксах они им подписаны согласно размерам своих эта отверточная рукоятка также может использоваться и с головками под квадрат 1,4 также можете подсоединять к трещотку к ней и получается у нас реверсивная отвертка Рукоятка здесь резина пластик. Пластик черный цвет, резина черного цвета. Т-образный вороток под квадрат 1,4. Кстати, Т-образного воротка под квадрат 1,2 нету. В наборе есть шарнирный вороток. Это гораздо удобнее. Вот он. 350 мм длиной. Такая рифленая рукоятка, чтобы он не выскальзывал. Но вот этим воротком, это очень удобная вещь, ним хорошо дотягивать гайки или срывать, но ни в коем случае не трещотками. Удлинители под квадрат 1,4. Удлинители под квадрат 1,4, два удлинителя 50 и 100 мм обычные идут. И есть удлинитель гибкий. Тоже очень удобная вещь. 150 мм для труднодоступных мест. Так, два удлинителя под квадрат 1 и 2. 250 и 75 мм. Две свечные головки. 21 и 16 мм. Резиновые вставки имеют внутри, чтобы свеча не выпадала. Как видите, весь инструмент в наборе, он покрыт специальным покрытием. Оно маркое, но имеет еще свой плюс, потому что, если вы запачкали в масле где-то на СТО во время работы, легко тряпкой вытирается грязь или масло, и инструмент становится опять как новый. Так, по головкам. В наборе до шестигранные головки. Головок здесь. Обычных 28 штук, самая маленькая головка 4 мм, 6 граней, и самая большая головка на 32 мм. Надпись имеет логотип InterTool на головке, хром ванадий материал затопления и 32 мм. Как видите, головка половина глянцевая, половина идет матовая. Вес головки на 32 миллиметра составляет 223 грамма, то есть головка очень увесистая такая. Два кардана, квадрат 1.2 и квадрат 1.4. Карданы скреплены металлическими вставками. Но здесь все аккуратно очень сделано. Поэтому, даже если не винты, то здесь качественно все выполнено. Биты, длинные биты да, есть в наборе, они подписаны. Х10, вот Х8, Х7, Х6, Х5, Х4 и Х3. То есть вот такие вот большие систигранные биты. Они используются с переходником. И можете использовать или Т-образный, вернее, шарнирный вороток или трещерку подсоединять. Также вот этот переходник используется с короткими битами. Есть торкс, крестовые и шлицевые биты. Также они подписаны согласно размеров, в которых они Согласно речей, в которых они располагаются. Также используется с воротком. Вот, надеваете нужную биту. Или с трещоткой. Головки Torx. Есть наборе. их здесь немного, 8 штук. E10 Torx внутренней самая маленькая. И головка E22 Torx самая большая. Так, по нижней крышке. Все он рассказал, теперь верхняя крышка. В верхней крышке 4 отвертки, 2 шлицевые и 2 крестовые. Ну, шлицевая и крестовая здесь есть вот такие вот длинные, большие отвертки. Они, кстати, подписаны согласно своих размеров. 200 мм длина шлицевой. Рукоятка комбинированная, плотная резина черный цвет и красный это пластик. Ну и также отвертка Такая же есть крестовая и две вот такие вот небольшие еще есть. Набор ключей. Комбинированные ключи, здесь их довольно много, 16 штук. Самый, самый маленький ключ, 6 мм комбинированный. И самый большой ключ, 27 мм. Так, по надписям здесь хромванадий материал изготовления размер есть 27 и логотип компании intertool Так, плоскогубцы, плоскогубцы длиной 185 миллиметров. Ну очень аккуратно все сделано, нет потеков клея, то есть хорошего качества. Вот это ближе вам покажу вы увидели и клещи трубные есть длина их составляет 250 миллиметров тоже хорошая хороший инструмент который иногда очень нужен так по комплектации э, все а теперь по Давайте начнем с того, как, как хорошо инструмент закреплен в верхней крышке. Потому что это очень важно. Что когда инструмент высыпается у вас при закрывании на нижнюю крышку, то это не очень приятно. Здесь ключи вот хорошо сидят в своих гнездах. Отвертки слышали, как защелкиваются. Вот очень плотно плоскогубцы. Также клещи очень плотно. То есть в очень хорошо инструмент сидит. Вот, мы закрываем набор. И все остается на своих местах, ничего не вываливается. Теперь по качеству изготовления инструмента, то есть визуально, мы оцениваем. Возьмем головку на 32 мм. Как видите, все аккуратно отлито, отполировано. Нет ни сколов, ни следов от литья. То есть инструмент видно, что профессиональный и изготавливался на заводе, нигде где-нибудь в подпольной мастерской. По кейсу. Кейс состоит из двух частей. Скрепленным пластиковыми зависами, но зависы идут на металлических штырях. Вот. Металлические защелки закрывания, также плюс и рукоятка складная, она полностью прорезинена. Теперь по габаритам самого кейса покажу. Так, мы начнем с веса набора. Набор нелегкий, 10,5 килограмм. Пластик жесткий, то есть Набор, вернее, кейс очень хорошо изготовлен. Как бы нет, в принципе, к чему придраться. Все аккуратно подогнано. И на, на углах идет у нас металлические накладки. И видите, вот такой узор посередине. Тоже очень нарядно все. И логотип компании InterTool на металле. Вот такая вставка металлическая. По габаритам кейса. Ширина 52 сантиметра. Длина 33 и высота 9 сантиметров. Запирание на металлические замки. Очень все плавно закрывается. Не нужно предлагать дополнительные усилия какие-то. Так, чего нет в наборе? Коротко скажу. В наборе головки торксик Тут немного пристальное вы видите. И самое основное, здесь нету длинных головок. А так, в принципе, большой набор шестигранных головок, есть трещотки, есть, самое главное, шарнирный вороток и довольно-таки большой набор ключей. Плоскогубцы и клещи. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайк, кому это видео понравилось или помогло с выбором набора инструментов. До свидания.